На связи Виктор Бандалеты и добро пожаловать в этот прямой эфир, где мы с вами поговорим про автоворонки и продаж для MLM бизнеса. <связывающие> а, у меня часто на самом деле спрашивают, Виктор, а, вот я в сетевом маркетинге, так как я в принципе уже сам, я сетевит практик, чтобы вы понимали, да, то есть я уже более 13 лет в сетевом бизнесе. И последние восемь лет я работаю исключительно через интернет и вот последние восемь лет я исключительно работаю через различные рода воронки я очень-очень редко изредка делаю какие-то исходящие то к тем людям которых я знаю которым я доверяю и в принципе ну это очень редко весь свой бизнес я строю исключительно на тех людях которые сами интересуются тем, чем я занимаюсь и, в принципе, интересуется дополнительной какой-то информацией. И мои самые лучшие товарообороты в сетевых компаниях, я в различных был сетевых компаниях, в косметических, финансовых и так далее, и тому подобное. Да? то есть, И я выходил на товарообороты ежемесячные в 30 тысяч долларов в месяц, товарообороты исключительно вебинарных. Воронка, да, то есть автоворонка, где я рекрутировал дистанционно. Поэтому, если, в принципе, вам интересно, как внедрить воронку исключительно вам ваш бизнес, и вы хотите, чтобы к вам клиенты, потенциальные партнеры изо дня в день приходили к вам на полном автомате 24 на 7, но вы не знаете, как это внедрить в своем бизнесе, либо вы перепробовали разные воронки, вы возможно покупали какие-то готовые чат-боты, да, то есть была вот такая панацея, до сих пор она на самом деле есть продают готовые воронки, но они не адаптированы под вас, они заточены и выгоду несут только создателю потому что создание воронки это на самом деле целое искусство и вот если вам интересно, как это сделать исключительно под ваш бизнес, можно ли это сделать, нельзя, как адаптировать те либо иные вещи как разобраться в этом можете записаться ко мне на стратегическую сессию ссылочку найдете здесь где-то в описании либо вот здесь где-то даже кнопочка есть вот тут вот, кнопочка можно заполнить анкету и в принципе прийти ко мне на сессию один на один там 40 минут мы с вами пообщаемся я вообще в принципе пойму вашу ситуацию и скажу что необходимо конкретно для вашего бизнеса чтобы работать масштабно потому что если вы хотите действительно лидерские, топ-лидерские э, квалификации и массово рекрутировать, не, не э, по одному партнеру в месяц, а по 10, по 20, по 30, по 40 партнеров в месяц и квалифицированных, самое важное. Да? То есть квалифицированных, что это означает? Когда они не говорят, о, это надо личный объем делать, не-не-не. А люди, которые придут и сделают хорошую закупку, 100, 200, 500 долларов, вот потому что м, один из классных результатов, да, вот, когда м, я начал использовать вебинарные воронки, а я считаю, что для квалифицированных, качественных партнеров, если вы хотите предпринимателей вовлекать, не те, которые вот ходят изо дня в день и ищут там, где трава зеленее, а действительно тех людей, которые придут, влюбятся в вас, в вашу компанию, сделать результат, это необходимо проделать определенный пласт работы, и вот вебинарная воронка это идеальный, Инструмент, который я начал использовать еще тогда, вот 7 лет тому назад, но это еще тогда автоматизировать нельзя было, а сегодня это можно автоматизировать и еще зарефералить. Что такое зарефералить? Когда вы инструмент превращаете в командный инструмент и вы, делая один раз работу, этот инструмент использует вся ваша команда прикольно вот поэтому это очень интересно и очень важно иметь это в своем арсенале но ну, это такая значит затравочка поэтому если вам нравится ставьте лайки обязательно делитесь к себе на стену потому что я сейчас включу демонстрацию экрана и начну рисовать что важно чтобы воронки работали потому что вот как я и говорю да то есть ко мне приходят многие а, потому что я работаю не только с сетевиками я работаю с экспертами с коучами с психологами с владельцами онлайн-школ которым помогаю продавать на высокие чеки, которым помогают создавать воронки продаж, да, то есть, где мы массово продаем на десятки, на сотни тысяч человек, где люди зарабатывают сотни, миллионы рублей, да, то есть, и у меня спрашивают, Виктор, вот, э, наверное, воронки можно, вот, вот в других бизнесах можно воронки делать, а вот в сетевом бизнесе нельзя воронки э, применять, но вопрос лишь в том, А в чем разница? Для меня лично сетевой бизнес это как и любой другой бизнес, который играет по определенным правилам. И здесь есть лишь одно очень важное отличие. И не, не каждый это понимает. В сетевом маркетинге бешеная конкуренция. Такая конкуренция, которой нет в других бизнесах, в интернет бизнесах. И самое интересное, что большая конкуренция на базе только одной вашей компании. Я уже не говорю про другие компании. Вот представьте, в вашей сетевой компании сотни тысяч человек делают одно и то же и продают один и тот же продукт, что и продаете вы. Сотни тысяч человек продают одни и те же продукты, что и продаете вы. И представьте, а что таких компаний, где тоже продают, например, косметику, бады, еще какие-то, еще больше, да, то есть... Несколько компаний, где тоже сотни тысяч человек делают одно и то же. Это умножается конкуренция еще в многократно раз. Вот вы вот эту ситуацию понимаете? Вы понимаете, что э, десятки той сотни тысяч человек продают то же самое, что и продаете вы. У каждого из вас есть сетевая компания. да, то есть И сетевая компания делает определенное ну, предложение для будущих дистрибьюторов ну то есть ты вот э, приходи да то есть приходи и ты вот получишь вот это приходи и ты получишь вот это и, будешь, и будет тебе счастье да то есть вот предложение которое не предлагают приходи у тебя будет скидка у тебя будет маркетинг план э, ты будешь ты здесь можешь стать долларовым миллионером приведи двух тебе еще двух тебе еще по два и ты валяй долларовый миллионер но к сожалению либо к счастью такого не бывает и э, вот представьте сотни тысяч человек предлагают одно и то же. Компания дала инструмент, дала компанию дала маркетинг план и сто тысяч человек предлагают один и тот же продукт. И я подумал: так хорошо. Что нужно сделать? Что нужно сделать для того, чтобы люди, которые заинтересовались, либо которым нужно а, продукт, результат по продукту, либо бизнес, как мне сделать так, чтобы, а, чтобы, в принципе? выйти из-за конкуренции сотни тысяч человек, которые предлагают одно и то же. и таким образом а, пришло к тому, что я начал создавать сильное торговое предложение, которое отличается в принципе от тех а, сотен тысяч человек, которые предлагают одно и то же. и таким образом я начал подготавливать то, что я предлагаю это помимо того, что человек приходит в компанию и он получает скидку, продукт и так далее, я ему еще даю первое, Второе, да, то есть там третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое. Приходи ко мне в команду, и помимо всего прочего, ты получишь еще э, очень много ништяков. Инструменты, поддержка, личное обучение, система, э, новые подходы и много-много другое. И таким образом я начал выделяться. И вот, вот это, вот это, да, то есть вот если вот мы сюда поставим, это номер один, да, то есть это номер один, на что нужно сконцентрировать внимание. Да, то есть это первое, на чем вам, воронки, не воронки, вам необходимо сконцентрироваться, если вы хотите успешно делать бизнес в сетевом би маркетинге. Через интернет, оффлайн, неважно как. Потому что, ну, давайте по чесноку. Вы, наверное, неоднократно уже, да, то есть сталкивались. А почему я должен прийти к тебе? Вот вы делаете предложение первому второму десятому если вы уже не первый год в сетевом бизнесе возможно вы сталкивались с такой ситуацией, что вы даже своего друга своего знакомого своего родственника позвали к себе вам отказали но потом через некоторое время вы выясняете что этот человек пришел в какую-то сетевую компанию либо вашу сетевую компанию только не к вам встречались вы с таким я например встречался неоднократно со своими клиентами коллегами и так далее так вот когда я проработал, когда я проработал вот именно свое торговое предложение, да, то есть которое выделяет меня из сотен тысяч человек, мой бизнес пошел вверх. Я выиграл промоушен я начал получать бонусы быстрого старта, где заработал уже более 10 тысяч долларов только быстрыми деньгами по маркетинг плану, вне зависимости, что вот я ежемесячно чек получал, путешествия все вот промоушены которые в компании были я очень быстро получал даты в летние периоды времени в летние периоды времени когда у сетевиков стагнация мы с командой росли на 400 процентов за два года даже за полтора года мы команду выстроили в три человек и помогли сетевой компании заработать там полмиллиона долларов да то есть вот весь вот этот товарооборот за полтора года мы сделали по полмиллиона долларов и это вот потому что наше предложение отличалось от всего того, что предлагает большинство. Когда у человека э, стоял выбор, так прийти мне к Васе Пупкину, либо прийти к Виктору бандалету и они выбрали Виктора бандалета потому что у него есть, помимо всего прочего, что компания предлагает, он еще предлагает еще дополнительно какие-то бонусы, какое-то э, дополнительные инструменты, которые поспособствуют. Э, Развиваться, ставьте лайки, не забываем делиться у себя на стене, чтобы это пересмотреть, чтобы потом это еще переживать, потому что я понимаю, что, возможно, информация новая, да, то есть, и это нужно будет переобмозговать, поэтому важно это понимать, ребят что следующим образом становится большинство делают какую ошибку да то есть большинство какую ошибку делать большинство делают то что они пиарят компанию компаниюсетю бизнеса а свою именно компанию пиарят и вот вот есть компания и они берут и своих человечков да то есть вот давайте мы нарисуем предположим это вот люди да то есть они направляют нас в, в, в саму компанию вот иди посмотри сайт изучи и так далее то есть они весь трафик они концентрируют не на себе а именно на компании да то есть вот стрелочка они ведут на компанию и таким образом что случается очень много вот сейчас вы же понимаете вы взрослые люди вы наблюдаете со стороны много компаний например ушло с российского рынка разные ситуации жизненные закрываются компании уходят компании просто исчезают в одночасье. И что случается? Ваш бизнес, ваш бизнес э, исчезает. Вас исчезает доход и все. Вам необходимо начинать с полного нуля. Потому что вы вот этот весь актив, человеческий актив, направляете на компанию, не на себя, а на компанию. Что нужно делать? Вам интересно, что нужно сделать, чтобы в самых крайних случаях не обжечься чтобы свой актив у вас оставался при себе вот и именно в этом воронка это одна из самых еще крутых преимуществ по сравнению от всего другого так вот ребят сетевой маркетинг отличается от других бизнесов тем что здесь две целевые аудитории да то есть первая целевая аудитория это потребители продукта телепродукта потребители и мы это должны понимать и вторая аудитория, категория людей, это люди, которым интересен бизнес. Которым интересен бизнес. И в этом прелесть сетевого маркетинга. В этом прелесть сетевого маркетинга. И развиваться мы должны иначе, не так, как в традиционном бизнесе. В традиционном бизнесе мы можем создать одну воронку. И а, на одной воронке построить достаточно прибыльный бизнес, выйти на 100 тысяч, на 200 тысяч, на 300 тысяч, на миллион рублей чистого дохода, просто построив одну воронку. Здесь же а, получается так, что зачастую те люди, которым нравится продукт, им не интересен бизнес. Либо тем, кто, а, кто интересуется бизнесом, не особо интересен продукт, и поэтому, в принципе, а, нам нужно учитывать вот эти два разных интереса. У, у первой категории людей и у второй категории людей разные интересы Поэтому э, вход вступает следующим образом Нам необходимо создать э, воронки Нам необходимо создать воронки по две категории этих людей Мы создаем вход в воронку, две вход в воронку Первый вход в воронку это те люди, которые интересуются продуктом да, Давайте мы это обзовем как-то здесь поставим и напишем P да то есть п это означает что человек интересуется продуктом и вторая категория это те люди которые интересуются бизнесом назовем это B. все очень просто да то есть с этим понятно и здесь очень важно вот когда вы начинаете строить воронку туннели продаж под вот каждую категорию людей вы собираете людей уже вы собираете людей у себя не на компанию вы ведете людей а вы собираете эту категорию у себя в базе подписчиков. И что бы ни случилось с бизнесом, уйдет он, он не уйдет, что-то изменится. Вы захотите изменить свою судьбу, изменить бизнес, изменить темпы. Вас уже это не колышет. Что-то экономические какие-то кризисы, спады. У вас есть актив. Люди это самый большой и ценный актив, который можно в принципе придумать. Вы посудите, вот социальные сети, самый большой актив социальных сетей это пользователи, это люди, на которых они монетизируют э, свои там, продукты, рекламу, да, то есть и все другое, другое, другое. Остав, заберите у меня компанию, заберите у меня чек, заберите у меня наставников, все что угодно, отберите у меня в принципе бизнес. Но когда у меня есть аудитория, я буквально в несколько писем, да, то есть я сделаю рассылку и снова начну строить активно бизнес за несколько дней, за несколько недель, возможно, за несколько месяцев я снова построю первую активную линию и, либо же активных потребителей своего продукта, которые начнут мне создавать большой товарооборот и я снова буду при деньгах. Ставьте лайк, делитесь себя на стене. Если вы хотите понять, каким образом сделать воронку продаж для своего бизнеса, и вам нужна помощь. Вы уже перепробовали многое, да, то есть, не хотите медленно строить свой бизнес, про перепробовали первое, второе, третье, десятое, возможно, воронки пробовали, но у вас не получилось. Записывайтесь ко мне на стратегическую сессию. Я посмотрю именно вашу ситуацию. Под вашу ситуацию я смоделирую подскажу, дам вектор движения, да, то есть напишу так сказать, дорожную карту который в принципе поспособствует вашему быстрейшему движению потому что я за быстрый рост я за быстрый рекрутинг да то есть не по одному человеку а массово если вот хочется построить бизнес создается одна воронка и за месяц можно построить первый костяк сильных партнеров которые вам с вас дублицирует и начнут делать то же самое поэтому записывайтесь на сессию я с вами поработаю над этим вопросом так вот когда мы двигаемся через продукт или бизнес, какие воронки нужно использовать? Самое очень хорошо работают воронки через истории. Например, через бизнес. Мы берем массовую аудиторию и создаем, например, воронку, где пишем посадочную страницу, подписную страницу, на которой мы будем собирать, в принципе, аудиторию, мы пишем. Как, например, рассказываю, как Ваня получил бесплатно автомобиль, там стоимость в 2 миллиона рублей, вышел, уволился с работы, ну, там, работал там стро, строителем, либо бухгалтером, либо фотографом, уволился с работы и стал еще еж, ежемесячно зарабатывать там 300 тысяч рублей в месяц. да То есть подпишитесь и узнайте как. Подпишитесь и узнайте как. Да, то есть мы вовлекаем людей на историю, на э, живой результат. И это не обязательно ваш должен быть результат. И этот результат, в принципе, говорит именно о том, что Таким результатом мы показываем, что любой человек, который сейчас смотрит подписную страницу, он может тоже получить автомобиль бесплатно. То есть мы интригуем, мы заинтересованы. Мы тоже не обманываем, мы говорим действительно, то мы берем живой результат истории успеха какого-нибудь лидера, топ-лидера компании, в которой вы сотрудничаете, и делаете этот кейс. Например, как там Иван Иванов уволился э, с работы э, такой-то да то есть и начал зарабатывать столько-то либо же и начал там путешествовать по три раза в год получил автомобиль от компании вышел на доход там 100 тысяч рублей в месяц подпишись и узнай как э, он это сделал и самое важное, как можете сделать и вы то же самое подготавливается воронка э, по продукту где мы берем самый интересный ну интересный такой масштабный кейс истории успеха по применению вашего продукта. Например, знаете, вот как в Герболафе, да, то есть э, ушел с рынка, но вот тема похудения, она самая интересная, такая самая широкая и самая э, интересующаяся. И мы подготавливаем таким образом э, информацию, где мы говорим там, как Маша э, похудела э, на 10 килограмм всего лишь там за неделю, либо за две недели, при этом не урезая себе в пищи и не ходя в тренажерный зал, зал, добавив в свой рацион всего лишь один продукт, да, то есть мы интригуем подпишись и узнай что это за продукт и самое важное как можете похудеть вы если у вас есть этот запрос и таким образом мы собираем целевую заинтересованную аудиторию в нашем продукте то же самое как в бизнесе так и в продукте то же самое и с бадами и с другими продуктами которые делает ваш, ваша компания которую вы продвигаете и таким таким образом мы заинтересовываем людей и вовлекаем их в наш бизнес в две категории, и на продукт, и на бизнес Следующим этапом, да, то есть после того, как человек подписывается Здесь ему показывается, конечно же, следующая страница, да, то есть в рассылке, опять же, это чат-бот делается Либо через email маркетинг это работает везде телеграм ВКонтакте, e-mail любой инструмент можно использовать. Опять же, если вам непонятно, как это делается, стратегическая сессия, я вам подскажу, как это можно сделать быстро. Сегодня это можно сделать настолько быстро, чем И еще лет 10 тому назад. Это бесплатно можно сделать. Сегодня это настолько краеугольный камень, настолько много возможностей, что просто до невозможности меня это поражает, почему люди многие еще этого не понимают и этим не пользуются. Потому что раньше, когда это было сложно, это было дорого, люди набивали костыли и тратили на это деньги. Сегодня, когда каждый второй может это сделать, этого не делают. Делают одни и те же ошибки, спамят покупает какие то готовых ботов, которые не работают. А достаточно включить мозг, разработать стратегию под свою компанию и сделать это в несколько этапов, в несколько шагов и сделать бизнес. Получить автопромоушены, путешествия, выйти на лидерский ранг, масштабироваться бизнес, если вы лидер, топ-лидер. Потому что я понимаю, что сегодня у многих топ-лидеров, у многих лидеров отток больше, чем приток. И вот такой воронкой можно приток сделать такой большущий, что... Раздавать этих лидов, этих потенциальных клиентов и партнеров Можно на всю свою команду засыпаться этими заявками И просто не успевать их отрабатывать И это все будет окупаться и масштабироваться и это очень важно Вот человек подписывается, например, на историю успеха а, как человек уволился с работы, вышел на такой доход, начал путешествовать и получил подарок автомобиль, да, то есть вот, например, это вот категория бизнеса, да, то есть он получает вот эту историю, где вы рассказываете историю успеха одного из своих коллег, партнеров с параллельных веток, своих спонсоров, наставников, неважно, одну, да, то есть и то же самое на продукт, да, то есть рассказывайте, как, например, человек... Выздоровел, получил какой-то результат благодаря вашему продукту Берете какой-нибудь интересный результат по вашему продукту И его преподносите в виде истории И таким образом после этого вы знакомите себя со своей историей Где рассказываете о бизнесе Где рассказываете о бизнесе, либо о возможностях стать клиентом данного продукта и направляете вот на это предложение. Поэтому я и сказал, что первое, над чем нужно поработать, это сильное торговое предложение. УТП некоторые называют. Но УТП это очень слабо сказано. Сильное торговое предложение. Предложение, от которого невозможно отказаться. У меня, кстати, практикум есть, сильное торговое предложение. Если вам интересно, напишите стп стп я с вами свяжусь в принципе мы с вами договоримся пообщаемся возможно я вам там с большой скидкой его дам возможно вам это не нужно но я вам порекомендую что-то другое и после этого вы подключаете трафик да то есть вот многие не понимают что сегодня для того чтобы преуспеть нужны большие охваты и некоторые люди берут реферальные ссылки и ведут трафик прямо на компанию да, то есть на компанию, а, кстати, многие, многие сетевые компании, вот многие не разбираются и делают эту огромную ошибку В этическом кодексе запрещено прямо рекламировать страницы сетевой компании, предлагать продукты, продавать через интернет Читайте правила своей сетевой компании, чтобы вас потом не уволили, ну, в кавычках не уволили, потому что это прям очень важно Потому что меня несколько раз терминировали сетевой компанией, ну просто потому что им не нравилось, что я, например, обучаю предпринимателей сетевого маркетинга. Терминировались больших чеков. Также сила вот этого всего, потому что развиваться ваш личный бренд, ваш актив, люди остаются при вас, вы делаете этот бизнес быстро, легко. И когда вот в одной сетевой компании я сделал товарооборот 135 тысяч долларов, и ее через полгода не становится, мне было очень больно, вы просто не представляете, насколько это было больно, сделав такой большой товарооборот, построив команду в пол тысячи человек и зарабатывая очень хорошие деньги, а потом ты остаешься нищим даже с долгами и ты просто потом очухаться не можешь. Вот если бы у меня было вот это, да, то есть мой актив и те знания, которыми я обладаю сейчас, я бы этой ошибки никогда не совершил. Поэтому это архиважно и вот люди, да, то есть когда попадают Например, воронку, мою воронку, да, то есть, рекрутингу, они потом получают вот это сильное торговое предложение. Ты регистрируешься, получишь все блага компании, также ты получишь мое личное сопровождение, ты получишь рекрутинговую воронку, ты получишь мое обучение, ты получишь доступ э, к моей к моему сообществу, где создашь еще один источник дохода. Я тебе помогу провести некоторые встречи и так далее. тому подобное, Да, то есть, сильное торговое предложение, которое меня отличает от других дистрибьюторов. Вот, вот таким вот образом э, вы можете, в принципе, построить просто большую организацию, если э, проработаете сильное торговое предложение, которое отли... э, выделит вас из сотен дистрибьютора вашей сетевой компании, почему люди должны идти конкретно к вам, сделайте специальные условия, если человек приходит, какие дополнительные плюшки вы ему можете дать, какую поддержку, какое обучение, возможно инструменты от команды, от компании и так далее. Это должно быть прописано и человек должен понимать, что он получает взамен, когда становится вашим партнером помним да то есть про две категории целевой аудитории про клиентов и про э, потенциальных партнеров и под каждый сегмент мы делаем воронку для продукта и для бизнеса желательно чтобы это все шло через кейсы через истории истории очень сильно продают и в конечном итоге вы потом презентуете вот это вот сильное торговое предложение которое вы разработали и люди становятся вашими партнерами даже те кто сидит на заборе как я называю становятся партнерами именно вашими, никого-то другого. Вообще те люди, которые, возможно, бы никогда не стали партнерами сетевого маркетинга, никогда бы не стали развиваться, они станут вашими партнерами именно потому, что вы предлагаете те условия, которые не предлагают другие люди. Вот, ребят. Если вам это интересно, ставьте лайк, делитесь себя на странице, чтобы это пересмотреть. Если вы понимаете, что вам нужна помощь вы устали строить старыми методами, вы хотите ускоряться, вы, вам нужны какие-то новые инструменты, которые позволят рекрутировать много и качественно. Да? То есть, вот представьте, товарооборот в 10 тысяч долларов можно делать за месяц максимум за 3. Вот если вот вам нужно прирасти на новый товарооборот в 10 тысяч вот долларов, может вам нужно построить еще одну лидерскую ветку, да? то есть если вы топ. Благодаря онлайну это можно сделать за месяц, максимум за три поэтому подумайте да то есть чем прокрастинировать и ждать у моря успеха я вам предлагаю бесплатную свою помощь стратегическую сессию где мы с вами я посмотрю в принципе возможно вам помочь либо нет либо вы опять же те кто на заборе сидит поэтому ребят пользуйтесь а, моим предложением если нужна помощь если нужно нужно ускорение прямо сейчас а, заполняйте анкетку если есть вопросы записывайтесь на стратегическую сессию мы их обсудим да, то есть, поэтому всех был рад видеть, если вам было ценно, ставим лайки, делимся у себя в социальных сетях, пересматривайте, обмозговывайте и в принципе до скорой встречи.